о социальных предпринимательствах в рамках проекта «Просто сложно», реализованного на базе КГУ совместно с фондом с агентством социальных инвестиций и инноваций. Этот проект финансируется за счет фонда президентских грантов. Итак, давайте сначала с вами разберемся, что же такое социальное предпринимательство, чтобы об этом вообще говорить. Давайте вы мне что такое предпринимательство. вообще смогу направление на прибыли. Да, верно, это самостоятельная инициативная деятельность, как правило, как правило свой страх и риск. И цель — это получение прибыли. А теперь социальное предпринимательство. От слова «собственность». Что такое «собственность»? Общество. Давайте попробуем совместить. Ну, социальное предпринимательство — это, наверное, да, предпринимательство во благо общества. То есть, может, помощь ему в каких-либо да, социальное предпринимательство ⁇ это так называемый добрый бизнес, это вид предпринимательства, который ставит перед собой задачу менять к лучшему жизнь отдельных людей и вообще общество в целом. Но давайте сразу определимся и не будем путать социальное предпринимательство и благотворительность. Главное отличие ⁇ это то, что социальное предпринимательство всегда ставит свои цели ⁇ получение дохода, прибыли, оно всегда самоокупаемое, в то время как благотворительность такой цели... Под собой не несет. Также целью социального предпринимательства является вовлечение в социально-экономическую деятельность социально-защищенных граждан. То есть если благотворительность ⁇ это просто какая-то социальная поддержка, как правило, единоразовая, то благодаря социальному предпринимательству люди могут изменить свою жизнь к лучшему, например, получить оплачиваемую работу и может даже свой бизнес завести. А теперь расскажите мне, кто такие социально-защищенные граждане. без социальной поддержки, на фронте, да? Ну, это вот такие. Ладно, давайте Может, я вам расскажу. Это лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие многодетные родители, беженцы, выпускники детских домов, даже лица, которые вышли из мест лишения свободы. В общем, все эти люди которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно участвовать в экономической жизни общества. И это является одной из основных черт социального предпринимательства. Сейчас мы с вами рассмотрим, например, и остальные черты. Но вот мы социально защищенные граждане, и как мы можем им помогать. Мы можем производить для них продукты или услуги, это один вариант, и другой вариант, мы можем их повлекать, как я уже говорила, в социально-экономическую жизнь, например, давать им рабочие места. Так, например, компания... Американская Hot Bread Kitchen на женщин-мигрантов из низкодоходных слоев населения на базе пекарни. Давайте посмотрим небольшой ролик. Я Джессимен Родригес. Я генеральный директор и основатель Hot Bread Kitchen. На первый взгляд, это может выглядеть как другие пекарни, но когда вы немного глубже, это действительно совсем другое. Hot Bread Kitchen похожа на Организацию Объединенных Наций хлеба. Мы — пекарня и программа развития рабочей силы для женщин и низкодоходных слоев and we produce a line of multi-ethnic breads that are inspired by the countries that women come from. We sell the breads to then pay for the training that women do here at Hot Bread Kitchen. So we provide English classes, computer classes, all of the kind of skills that women are going to need to get management track position in the culinary industry um, or start their own food businesses. Для этой компании на женщин женщины-мигранты это не просто их социальная ответственность, это также и конкурентное преимущество, ведь когда они принимают на работу женщин-мигрантов, которые являются хранителями международных рецептов, компания постоянно расширяет свой ассортимент, и когда она знакомит своих жителей США с различными кулинарными традициями, она вносит вклад в повышение толерантности к мигрантам. Следующий пример ⁇ это уже Россия, город Москва. Компания Моторика. Компания разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники, а именно, присвоит функциональные протезы для рук. Также небольшой небольшие люди Ого! Это же классная! Ну вот видишь, классная же! И совсем не больно! Совсем не больно! Да, ты трудился? Совсем? Классная ручка? Да! Как я! Как и ты! Тут мы можем проследить еще одну черту социального предпринимательства. Это предложение рынка, востребованного продукта или услуги. Как мы увидели вот на предыдущем примере, компания Моторика, она реально предлагает людям продукт, который решает их проблему и в значительной степени снимает их ограничения. Следующий пример, также мирового масштаба, это компания Специалистерн. Это компания, которая разрабатывается контролем качества программного обеспечения, и особенность в том, что там работают люди с диагнозом аутизм. Компания была создана человеком в он сам сын этого человека поставили диагноз аутизм, и тогда он начал изучать особенности этих людей, и мы знаем, что они плохо контактируют с внешним миром, плохо общаются, но у них очень хорошо развитые аналитические способности, они могут долгое время концентрироваться на одной задаче, работать с большими объемами данных, и в данном случае они являются чуть ли не лучшим кандидатом на данную должность. Санэ называет свою модель работы с аутистами моделью одуванчика. Он говорит, что когда в саду вырастает одуванчик, мы говорим, что это сорняк, хотя из молодых коллегов можно приготовить вкусный салат. Также и здесь то, что нам кажется слабостью, буквально понимание, концентрация на одной задаче, здесь является преимуществом на рынке труда. Также данная компания ставит своей целью создание миллион рабочих мест в мире для людей с диагнозом аутизм. И тут следующая черта социального предпринимательства – это масштабность деятельности. Социальные предприниматели – они амбициозны и они хотят решить проблему общества в целом, а не просто улучшить жизнь нескольких людей. Следующая основная черта – это социальный предприниматель, он работает с обществом в целом, как я уже сказала. Как правило, это связано с повышением толерантности общества к особенностям целевых аудиторий, потому что общество, как правило, негативно относится к людям, которые имеют какие-либо ограничения или отклонения от общепринятых стандартов по здоровью или по поведению. Тут также хороший пример город Москва, прогулки в темноте, может быть, кто-то слышал, такой музей есть? Нет? Mm -hmm. да, очень... а, музей, экспозицию его нельзя увидеть вы заходите, там абсолютно темнота, то есть глаза закрываете, открываете, ничего не видно, и экскурсию он проводит незрячий гид. Он рассказывает, видят ли незрячие сны, считает ли они шаги, как можно перейти дорогу, много других особенностей мира, в котором они живут. И когда незрячий гид является уверенным проводником, вы, лишившись одного из органов чувств, как становитесь потерянным, и вот компания как раз-таки вносит вклад в повышение толерантности, потому что люди начинают пересматривать свои отношения к людям с особенностями и делать, делать мир более открытым для людей с особенностями. И вот примеры, в которых вы можете поучаствовать сами. Например, мобильное приложение BMI Ice. Это приложение, но с помощью видеочатов соединяет волонтеров и незрячих людей. Незрячие люди они также умеют пользоваться смартфонами, но даже лучше, чем мы. Но есть такие ситуации, когда глаза просто необходимы. Например, если нужно в магазине купить какой-нибудь консервированный горошек, а банки они вообще все одинаковые на ощупь, или проверить срок годности молока, тогда незрячий человек заходит в приложение и соединяется по видеочату с волонтерами. И сейчас уже более двух миллионов. Вот. Вы можете тоже присоединиться. Эта программа доступна в более чем 150 странах и на 180 языках. И это звонок вам будет поступать естественно, если вы были русский, то на русском. И пример уже город костра магазин Доброхенд. Это магазин основу товаров, которого составляют добротные вещи. То есть, если вам что-то не подходит, у вас в шкафу завалялись какие-то вещи, вы можете отнести их в Доброхенд. Там вещи перерабатываются, сортируются. То есть то, что негодно это идет на переработку, и другие вещи, они продаются по цене значительно ниже рыночных, тем самым компания помогает людям с низким доходом. А, также у меня есть свой личный опыт, я являюсь руководителем проекта по модернизации инвалидной коляски, и хочу на своем опыте рассказать об еще одной черте социального предпринимательства, как использование различных форм финансирования. Так, например, как правило, социальные предприниматели могут использовать различного рода Гранты получить финансирование от государства, там от университета. Вот мы, например, получили финансирование. Вот, давайте посмотрим. Проект модификации инвалидной коляски. В один зимний день мы увидели, как инвалид, передвигающийся на коляске, даже с помощью помощника, с трудом преодолевался снежной дороги. Коляска буквально застревала в снегу каждые несколько метров. Давай, давай, давай. Проанализировав данную проблему, мы собрали команду неравнодушных людей и принялись за разработку и изготовление прототипа, способного решить данную проблему. В нашу проектную команду входят студенты и преподаватели разных направлений. Экономисты, механики-конструкторы, специалисты по соцработе. В процессе разработки мы пришли к единому мнению – что решением данной проблемы будут являться быстросъемные лыжи, крепящиеся на передние колеса. Спустя год кропотливой работы мы получили готовую модель, на которой стали проводить испытания. Данный проект был впервые представлен на форсайт-сессии, проводимой в рамках проекта Innovations and Skills на базе КГУ и получил высокие оценки судей, а также занял первое место на конкурсе Ты предприниматель 2018 в номинации Лучший студенческий проект. Спасибо за внимание. Вам тоже спасибо за внимание. В общем, делайте добрые дела. Если вам интересно заниматься социальным предпринимательством, вот доклад нас сюда возвращается, причем в большем размере. А сейчас вас попрошу написать небольшое эссе на тему Кто такой социальный предприниматель? Всем доброе утро, меня зовут Анастасия, я студентка 4-го курса Костромского государственного университета, также выпускница нашей гимназии. Сегодня я хочу вам прочитать лекцию о социальном предпринимательстве в рамках проекта «Просто сложном», реализованном на базе ТГУ совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций, и этот проект финансируется за счет фонда президентских грантов. Чтобы говорить о социальном предпринимательстве, давайте вообще поймем, что это такое. Расскажите мне, что такое предпринимательство вообще. Давайте смелее оценки не ставлю. Десятый класс, ну, предпринимательство, так. Давай. Вид деятельности, направленный на получение прибыли. Да, вообще замечательно и точно. Это самостоятельная деятельность, она осуществляется, как правило, на свой страх и риск. И главная цель – это получение прибыли. Теперь давайте подумаем, что такое социальное предпринимательство. Да? Социальное, социум. Социум? Что такое социум? Итак, мы находимся, наверное, на уроке общества что-то такое, да, социум, общество, да, общество, отлично, давайте соединим вместе эти два слова и попробуем догадаться, что такое социальное предпринимательство, какие-нибудь идеи, я слушаю. Вид деятельности направлен на получение прибыли, при этом принося пользу обществу или помогая кому-то в этом обществе. да. И социальное предпринимательство – это так называемый долгий бизнес», это вид предпринимательства, который ставит свои задачи менять к лучшему жизнь как отдельных людей, так и общества в целом. То есть здесь э, важно достижение каких-то социально значимых целей. Но давайте сразу определимся и не будем путать социальное предпринимательство и благотворительность, потому что все-таки здесь важна идея самоокупаемости, то есть прибыльности. Мы тут всегда получаем какой-то доход, прибыль, в то время как благотворительность такой цели вообще не несет. И еще важно отметить, что социальное предпринимательство это не просто какая-то единовременная поддержка, как при благотворительности, это именно вовлечение людей, как правило, социально незащищенных, в экономическую деятельность. То есть мы даем им возможность зарабатывать, мы даем им рабочие места, и вот примерно это. Теперь давайте определимся с целевой аудиторией, и потом перейдем на примеры и будем рассматривать основные черты социального предпринимательства. Итак, социально незащищенные граждане. Это кто? Пенсионеры. Угу. Да, это лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие или многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов, лица в бывших местах заключения. В общем, все те люди, которые имеют какие-либо объективные ограничения на самостоятельное участие в экономической жизни. Итак, подумаем, как мы можем им помогать. Но ну, я лучше, наверное, скажу. Мы можем их вовлекать в экономическую жизнь, то есть давая им рабочие места, или мы можем производить продукты или услуги для них. Так, например, американский пример. Компания Hot Bread Kitchen. Она занимается трудоустройством женщин мигрантов Давайте посмотрим небольшой ролик. I am At first glance this may look like other bakeries, but when you dig a little bit deeper, it's really quite different. Hot Bread Kitchen is like the United Nations of bread. We are a bakery and workforce development program for minority and low-income women and we produce a line of multi-ethnic breads that are inspired by the countries that women come from. We sell the breads to then pay for the training that women do here at Hot Bread Kitchen.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 И также, знакомя жителей США с различными кулинарными традициями народов мира, компания вносит вклад в повышение толерантности к иммигрантам. Итак, следующий пример. Компания Моторика. Это уже город Москва. Это компания, которая разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники, а именно производит функциональные протезы для рук. Также посмотрим небольшой ролик. Секундно! Прощай. Ого! Это же моя! Ну вот видишь, классно же! И так. совсем не больно! Совсем не больно! Не уже дядя Лёшке трудился! Совсем? Классная ручка! Да! Как и я! Как и ты! Социально-предпринимательских проектов это предложение рынку реально востребованных продукта или услуги. То есть важно отметить всегда реально ли наш продукт вносит вклад в решение проблемы людей. То есть, например, компания Мотолика предлагает людям функциональные протезы для рук, которые в значительной степени снимают их ограничения. Следующий пример – компания Специалист Эрн. Это компания, которая занимается контролем качества программного обеспечения, и особенностью является то, что в ней работают люди с диагнозом аутизма. Компания была создана человеком, сыну которого поставили такой диагноз и тогда он начал изучать особенности этих людей и да, мы знаем, что они плохо контактируют с внешним миром, но зато они отличные аналитики, у них очень большая концентрация внимания на одной задаче и они могут длительное время выполнять монотонную работу, например, с большими объемами данных и не будут от этого уставать, как, например, обычному человеку это гораздо сложнее сделать. А вот создатель Торкил Сане, он называет свою модель работы с аутистами моделью одуванчика. Он говорит, что когда одуванчик появляется в саду, мы говорим, что это сорняк, хотя из молодых побегов можно сделать вкусный салат. Также и тут то, что нам кажется слабостью, буквально понимание, одержимость каким-то одним интересом, в данном случае может быть конкурентным преимуществом. Также данная компания ставит своей целью создание миллиона рабочих мест в мире для людей с диагнозом аутизм. И тут мы рассматриваем еще одну характерную черту социального предпринимательства. Это масштабность деятельности. Социальные предприниматели, они, как правило, амбициозны, Они хотят помочь не некоторым людям, а вообще обществу в целом. Еще одна черта социального предпринимательства, это, как я сказала, работа с обществом в целом. Это связано с повышением толерантности общества к особенностям целевых аудиторий, потому что, как правило, общество негативно относится к людям, которые по тем или иным, в той или иной степени отклоняются от общепринятых стандартов по здоровью или по состоянию, по поведению. И вот, например, шампания, точнее, музей прогулки в темноте, город Москва, может быть, кто-нибудь слышал. Это музей, экспозицию его нельзя увидеть, музей проводит экскурсии в абсолютной темноте, и экскурсии ведут незрячие гиды. Э -э незрячие гиды рассказывают, как в можно перейти дорогу, видят ли незрячие сны, много других особенностей мира, в которых живут эти люди. И когда незрячий гид является своей естественной среде, обычный человек теряет один из органов чувств и чувствует себя беззащитным. И вот такое мероприятие, как правило, позволяет людям пересмотреть свои отношения к людям с особенностями и делать мир более открытым вот. И хочу вам показать примеры, в которых вы можете сами участвовать. Например, это мобильное приложение BeMyEyes. Это приложение, с помощью видеочата соединяет волонтеров и людей, незрячих или слабовидящих. Ну, когда им требуется помощь в различных бытовых ситуациях. Незрячие люди они не умеют пользоваться смартфонами так же, как и мы, но иногда просто им необходимы глаза. Например, когда надо проверить срок годности там на бутылке молока или выбрать в магазине горошек, тот же, когда банки все одинаковые на ощупь. И тогда человек заходит в приложение, соединяясь с одним из волонтеров, которых в приложении уже больше двух миллионов. И тогда волонтер помогает ему, говорит, что делать, что выбрать. И это приложение уже работает в 100, более чем 150 странах и на 180 языках, так что вы тоже можете в нем зарегистрироваться. А, город и страна Также есть пример социального предпринимательства. Это магазин Доброхенд. Это магазин, в который вы можете принести вещи, которые у вас заваляли в шкафу, возможно. Эти вещи там либо отдадутся на переработку, либо будут продаваться по цене значительно ниже рыночных. Тем самым компании помогают людям с низким Доходом. И также у меня есть собственный пример, мы вот с Данилом, который сзади стоит, являемся руководителями проекта по модернизации инвалидной коляски, сейчас я вам тоже покажу ролик, и хочу отметить еще одну черту социального предпринимательства, которую я как бы на себе испытала, это то, что социальные предпринимательские проекты, они финансируются за счет различных источников, и как правило на такие проекты можно получить реально поддержку либо от государства, от университета, различные гранты, так, например, вы получили от университета поддержку в размере около 100 тысяч, выиграли грант на ты предприниматель. В общем, если у вас какая-то есть идея, которая будет приносить пользу обществу, то реализуйте ее, и это будет даже проще, чем какой-то бизнес-идея, потому что вам помогут. Проект модификации инвалидной коляски. В один зимний день мы увидели, как инвалид, передвигающийся на коляске,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 Вам я тоже хочу сказать спасибо за внимание. В общем, делайте добрые дела, занимайтесь социальным предпринимательством. Если вам это интересно, добро, оно всегда возвращается. Вот. А сейчас я попрошу вас написать небольшое СС сочинение на тему, кто такой социальный предприниматель.